В данном видео мы с вами разберем структуру проекта Trixion, что является главным, важным, ключевым и очень приятным для вас, как для партнера в плане заработка. Итак, мы с вами помним: мы с вами помним, что у нас заполняется структура на 7 уровней. Да? И с этих 7 уровней в глубину мы с вами зарабатываем 10 долларов за личника и 3 доллара за человека, который пришел к нам переливом. И когда все заполняется, мы получаем 9837 долларов. В целом, да, в целом, но по мере заполнения мы получаем деньги со структуры. То есть пришел один человек, предположим, у вас личник, вы получили 10 долларов. Этот человек пришел переливом, вы получили 3 доллара и эти деньги вы уже можете выводить. И давайте более подробнее поговорим, какие моменты здесь являются очень приятными. Предположим, это вы, это вы, это вы пришли и начали строить структуру. И некоторые люди в структуре у вас являются личниками, некоторые являются переливами. Причем некоторые люди могут приходить у вас переливом сверху, а некоторые люди могут давать переливы вниз. Так же как и ваши личники, так и переливы, которые приходят сверху. Вот, например, вот этот человек пришел сверху, да? Если он начинает строить структуру, то те люди, которые у него в структуре появляются, являются переливами уже для вас. Если вы пригласили, например, личника он начинает строить структуру вот эти люди также являются уже переливами для вас и приносят вам деньги опять же если к вам в структуру вот на эти 7 уровней приходит личник вы получаете с него 10 долларов 7 долларов за то что он ваш личник и плюс 3 доллара плюс 3 доллара за то что он упал в вашу структуру переливом. Но уже же в любом случае падает под вас, да? А если просто пришел человек либо сверху, либо он начал строить свою структуру, и эти люди не являются вашими личниками, либо ваш личник пришел и начал строить вашу структуру, да? Ну и свою, соответственно. Вот эти люди являются уже не вашими личниками. То с них вы получаете уже 3 доллара. 3 доллара. И таким образом у вас структура растет, растет, растет. На 7 уровнях. И каждые 3 месяца большая часть этих людей будут продлевать свои аккаунты. Во-первых, потому что они хотят зарабатывать, не хотят терять деньги со структуры. И, конечно же, они будут пользоваться теми инструментами, теми сервисами, которые будут у нас на площадке, которые в скором времени у нас будут подключены. Вот эти моменты позволят им зарабатывать все время и позволят им продлеваться все время. Да? Будут для них дополнительной такой мотивацией. И каждый раз... При их продлении раз в 3 месяца вы будете зарабатывать. Кто-то будет продлеваться раньше, кто-то позже, потому что некоторые люди приходят сразу, да как только вы запустили рекламу, либо дали какие-то рекомендации, некоторые приходят попозже. То есть эти люди, они в разное время подключаются и, соответственно, в разное время будут продляться. Поэтому ваш заработок будет скачкообразный, когда-то больше, когда-то меньше, в зависимости уже от того, когда конкретно и какое количество людей у вас в структуре продляется. Понятно, да? Заработок с личников, заработок с переливов на семи уровнях с продлением каждые три месяца. Это первый очень важный момент, то есть зарабатывать вы будете постоянно. Первый важный момент. Запомнили, зафиксировали, едем дальше. Второй важный момент. Когда у вас заполнены все места на 7 уровнях, у вас есть возможность для дополнительного заработка. Если после заполнения всех этих уровней, да, 7 уровней, вы продолжаете приглашать личников, то вы получаете с них все равно 7 долларов. 3 доллара вы за них не получаете, потому что они уже встают вне седьмого уровня, да, но 7 долларов вы за них, как за личников, получаете. И, внимание, независимо от того, на каком уровне они находятся. Независимо. Хоть на восьмом, хоть на 80 Хоть на уровне, который стоит от вас на восьми уровне, неважно. Это второй важный момент. Кстати, насчет первого момента забыл сказать. Когда у вас вот на этих семи уровнях люди продлеваются именно личники, да, именно личники. Либо люди, которые у вас находятся в личниках на более глубоких уровнях, продлеваются на восьмом там 80 уровне и так далее вы всегда получаете 100 процентов то есть продлился у вас человек например личник на сотом уровне вы получаете 7 долларов потому что он ваш личник продлился у вас через три месяца после прихода человек например на первом либо там не знаю на седьмом уровне вы с него получаете 10 долларов 10 долларов потому что он ваш личник и находится где-то здесь на семи уровнях да на первом, втором третьем пятом шестом седьмом не знаю четвертом неважно главное чтобы на этих семи уровнях вот это тоже очень важный момент то что вы получаете заличника 7 долларов в глубину неважно на какой глубине он находится и при продлении получаете все сто процентов как будто он к вам пришел только что другой третий важный момент каждые 150 мест под вами у вас рождается клон что это значит? Это значит, что, например, под первым клоном у вас образовалась структура, которая насчитывает 150 человек. В этом случае у вас образуется, например, вот на этом уровне второй клон. Ну, представьте, что он здесь образовался, а здесь пока на шестом, вот здесь справа ничего нет. да? То есть это дополнительный потенциал для вашего заработка, потому что под ним потом тоже будет строиться свой тренар. Потом, когда люди будут работать, здесь начнут появляться люди, слева, справа. Вот здесь они будут появляться, то есть сюда могут упасть вот люди отсюда, например, люди, приглашенные, например, вами могут упасть. Ну, соответственно, не этим конкретно клоном приглашенные, а этим клоном. То есть постепенно за счет переливов, за счет личников, которые будут падать, опять же, от вашего приглашения, от первого клона, да, они могут заполнять, не могут, а будут заполнять тренар вашего второго клона. И таким образом у этого клона также будет уже потенциал для заработка на 7 уровнях. Потенциал заработка на 7 уровнях за счет переливов. Понимаете, да? После этого клона еще 150 человек встанут. У этого клона рождается третий клон. Ну, Получается третий по счету, а второй уже конкретно после этого. У него тоже будет свой тренар, который будет заполняться за счет переливов. За счет работы структуры. За счет общего заполнения структуры. Не обращайте внимания на каракули. Мне главное донести до вас суть. 300 человек у нас после этого клона стал, образовался второй клон, да? Еще 150 встал, образовался где-то на там, не знаю, восьмом уровне, либо девятом уровне третий клон. То же самое касается 150. Человек, которые идут после вот этого клона. Если после этого клона тоже 150 человек стало, образовался еще один клон. То есть, таким образом, таким образом, когда у вас уже будет, не знаю, там, глубина 15, например, уровней, 15 уровней, у вас может быть такое, что у вас в целом на этих 15 уровнях будет 5-7 дополнительных клонов, у которых также будет своя глубина на 7 уровней вниз которая позволит зарабатывать. И так же, как под первым клоном, при продлении под каждым вот этим новообразованным клоном, каждый из этих клонов будет зарабатывать. Представляете, да, масштаб? То есть, когда у вас будет большая структура, и, например, хотя бы там, не знаю, у трех клонов будут заполнены, например, все семь уровней, все семь уровней, только с перелива. Только с перелива с одной структуры вы будете зарабатывать там 9837, А если у вас три таких клона и у каждого из них все уровни заполнены, у вас эта сумма уже умножается на 3. Это уже порядка 30 тысяч долларов. Каждые 3 месяца. месяца. Это еще без учета ваших личников. Потому что если вы приглашаете личников, вы будете зарабатывать, конечно же, больше. Итак, дорогие друзья, вот такие важные моменты. Давайте с вами повторим. Каждые три месяца, месяца люди в вашей структуре продлеваются. Если правильно написал, я точную сумму не помню. Если все места у вас заполнены, в целом вы со структурой только за счет переливов зарабатываете 9835. Немного больше, если у вас в структуре есть немножко личников. Первое. Второе. Неважно на какой глубине у вас находится человек, личник, вы зарабатываете с него с любой глубины 7 долларов. но ну, не берем в расчет э, 7 уровней под первым клоном. Если под первым клоном у вас находится структура, и в этой структуре личник появляется, вы с него не 7 долларов зарабатываете, а 10 долларов. Потому что он дает еще и перелив. Да? Конкретно ваши вот эти 7 уровней. При продлении вы получаете все 100%. Как будто эти люди к вам только что пришли. 3 доллара за каждый перелив. И 10 долларов заличников, если они на 7 уровнях находятся. Если они ниже 7 уровней, то при продлении вы получаете 7 долларов. Ну, с тех людей, которые находятся ниже и находятся вне вот этих 7 уровней, вы ничего не получаете. Ничего не получаете но получаете в случае, если эти, люди, если эти люди являются частью структуры ваших клонов. Например, вот здесь у меня второй клон, предположим, здесь третий, да, здесь восьмой уровень, девятый, десятый. Если, например, вот эти люди продляются, вот эти люди продляются на восьмом, девятом, десятом и далее на семи уровнях, то я со всех вот этих людей также получаю, потому что они находятся в структуре моего второго клона. То же самое касается вот этой структуры. Если в структуре... Третьего клона у меня куча людей, которые заходят сначала, да, потом продляются. Через каждые три месяца я каждый раз с этих продлений буду зарабатывать. 7 долларов, если это мой личник. Если это мой личник, и 3 доллара с перелива. 3 доллара с перелива, потому что этот перелив находится в структуре вот этого клона. Ну, либо этого клона. Надеюсь, понятно. Вот такие важные моменты, дорогие друзья, которые вам позволят зарабатывать значительно больше. Я считаю, вы должны это знать и использовать уже в работе.